здравия друзья! На связи Мошкин Владимир. Как обещал, записываю вам каждый день видео об активациях, о трансферах через трансферные ключи переноса монет на ваши кошельки. Ну, вот ровно сутки назад я активировал свой собственный кошелек, перенес монеты. Они у меня находятся вот здесь. И сегодня э, я уже помог человеку своей первой линии. То есть первая линия, сегодня 5 человек э, подключены. Один из них это вот кошелек моего родного брата, который в Томске занимается продвижением призм, центром обклейки. То есть все, мы ему тоже пере, э, монеты перенесли. 12404 монеты. То есть, все двигается, все работает. Сегодня мы, получается, получили еще 25 ключей. Завтра будет видео о том, как 25 человек получат активацию. И завтра вы уже увидите на других каналах видеоролики людей, которые перенесли свои монеты. То есть, с каждым днем будет количество людей расти в геометрической прогрессии, которые записывают видео о том, что у них все получилось. Смотрите, э 5 человек сегодня, умножаем на 5, 25 человек завтра, 125 человек послезавтра, 625 человек после, послезавтра и так далее в геометрической прогрессии до 15 августа Давайте посчитаем, сколько мы сможем перенести людей. Умножаем на 5. Получается, сегодня 6 августа. 7 августа 25 человек завтра. Послезавтра 8 августа 125. 9 августа 625. 10 августа 3125. 11 августа 15000 человек. 12 августа 78 тысяч человек, 13 августа 390 тысяч человек, 14 августа 1 953 человека, то есть 1 953 человека 125, то есть это вот количество людей, количество кошельков, которые будут на 14 августа в нашей структуре если люди будут активно все подключать и переносить монеты. Ну, а если умножить даже у каждого там по тысячу монет, то это уже большой объем. Так что это вот максимальная планка на 14 августа. А 15 августа будут отключены эти трансферные ключи. Поэтому все вполне реально просчитано, математически все так и работает. До связи, друзья. А, кстати, нет, секундочку, еще забыл сказать. Все, кто хочет участвовать в моей команде, продвигать призм, заниматься центрами обклейки и так далее, и тому подобное, получать квалифицированную помощь, правовую, по построению сети, поддержку получать круглосуточную, от своих вышестоящих наставников, обращайтесь ко мне в личку. Все вот это описание будет под этим видео. Просто прочитайте, посмотрите все инструкции, что нужно сделать. И постучитесь ко мне в скайп. Мне присылайте вот эти данные. Баланс структуры, край, имя, фамилия, телефон, скайп, электронную почту, канал на ютубе, старый адрес кошелька, новый адрес кошелька, публичные ключи. Я вас добавляю. В табличку Рой prism вот в такую табличку. И с этой таблички уже происходит по порядку, в зависимости от того, какой у вас баланс структуры. там Чем больше баланс, тем вы быстрее получите активационный ключ. То есть строго за сделанную работу. Если человек трудился, у него большой баланс структуры. Соответственно, он самый первый получит активационный ключ. И так далее по порядку, из этой таблички люди будут переноситься уже ну, дальше, дальше, дальше. А вот эти пять человек, это вот те, которые сегодня получили активационные ключи. И завтра у них уже будет по пять активационных ключей собственных, и они уже смогут людей активировать. И буду также записывать видео видеообращения и вебинары будем проводить ну, завтра-послезавтра, уже начнем этот процесс делать. На связи, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, делайте репосты.